Какого хрена, что с дизайном? Идешь, девочка, домой. Мнение да, конкретного да, да. человека, который катается. У меня в попу давил. Нахрена он нужен с автоматом? Который, мне кажется, уже у меня не работает. Мотодон, кстати, выехал, чуть не разложилась сразу же, еще на дорогу не выехал, потому что он включили мне спорт, и я не ожидала, что он такой легкий, и он как как газанул. Что-то я волнуюсь как никогда. Давай соберись. Что такое новая голда? Ну, давайте рассмотрим с точки зрения эстетики. Это красиво. Но э, с точки зрения меня, как старовера, лично мне такой дизайн заходит не очень. Но я на ней не катал. И кто я такой, чтобы обсуждать о данной модели? Давайте спросим у Чайки в миру Елена. Что такое голда в сравнении с предыдущей, девятого года у тебя было, да? Да. С гусями BMW. И сейчас целая кипа будет различных а, мотоциклов, которые она перечислит, которые у нее были. С нами шикарная Елена. Заставка! Я что-то так волнуюсь, когда рядом такие прекрасные, милые, интересные женщины. Да, мне нравятся женщины, как это ни странно. Сейчас это уже на, на самом деле не очень модно. Типа там вот эти вот все латентные герои. Да, вы поняли, о чем я. С нами шикарная Елена. Ну, Чайка, наверное, лучше к тебе обращаться, да? Да. А, она оказывается ночная валькирия. То есть, да, это клубные дела, но мы здесь не обсуждаем клубные дела, потому что как бы это не совсем красиво, корректно, у каждого свои понимания, но… Елена, чайка, как хотите, откатала на этом мотоцикле сколько? Ну, один сезон в этом году, потому что это мотоцикл этого года, 2021 А до этого у тебя? Давай перечислим все твои мотоциклы, которые у тебя были с самого-самого начала. Изначально в мото-жизнь я пошла из-за Голдвинга. Я влюбилась в мотоцикл и пошла к этой цели. И сразу, конечно же, не могла позволить себе ни финансово, ни физически этот мотоцикл, и я села на Shadow 400-ку. Ну, как в начале сезона, и в августе я уже сама мотонула на Тамань, проверить себя. Поставила в 6 утра себе стекло, потому что я понимала, что меня просто сдует на трассе. У меня даже не было навигатора. Я включила себе наушник, протянула через телефон. И он мне говорил, пацана, куда ехать. Попала в яму, меня оторвала подошву на кроссовках, потому что языки было тоже мало. Мало чего. У меня была зимняя куртка. Я ехала по телу, потому что другой не было. А в было. это году было? Это был 2016 год. Угу, то есть совсем, ну, относительно недавно. Ну да, ну... ты я... рассказываешь, что не было навигатора, как будто это какой-нибудь... Нет, 2009 не было, у год. меня не было навигатора, потому что мне не было, ну, никуда крепежа, его ставить. Не да, было, да, да. Никуда... Ну, меня, ну, вообще такой мотоцикл, когда мне его пригнали, говорят, ну, есть... А я же голвинку влюблена, понимаешь? Я же привыкла, что там все такое. Он говорит, ну, если ты чувствуешь, что у тебя заканчивается бензин то ты открываешь вот здесь. Я говорю, в смысле чувствую, что, что нет ни, ну, ни датчика, ничего. Он говорит, не". А я смотрю, там только <смех> такие два табло. Для тех, кто в танке, э, вот здесь открываешь, это именно резерв. резерв. То есть в баках не было никакого датчика показания, сколько там бензина. Просто э, краник в трех положениях. Закрыт, открыт, либо резерв вниз. Конечно, это было жестокое обучение, но оно было. Я быстро с него выросла. Я уже поняла в конце, даже в середине сезона, что мне нужен другой мотоцикл. Я его купила в 15-м, в конце сезона там чуть в не проездила, и начался он у меня с 16 года. Сколько ты на том мотоцикле ездила? Ну, примерно. Не могу тебе сказать. ездила в Тамане, на Черное море несколько раз, на фесты какие-то областные. Ну, несколько тысяч там, я не знаю. Несколько десятков тысяч? Нет, ну, несколько тысяч. Во-первых, на этом 400-ке сильно не поездишь. Я поняла, что это просто небезопасно, потому что я равняюсь с фурой, и я не могу ее обогнать. У нее крейсерская скорость с горки была 110. Все. Следующий год был потрясающий. Мотоцикл это BMW был 1200 GL. Это было... Девушки после четырехсотки. Да, он был просто неподъемный. Мы его толкали всем миром, если я заезжала хоть в маломальскую яму. Один раз меня выносили на нем на руках на фесте, был какой-то фест, была роща, и меня я оттуда заехала, говорит, да заезжаем, мы тебя вынесли. Они меня прям выносили, прям сидя на нем. Он был неподъемный, неповоротливый, я на нем ездила и в Тамань, и в Севастополь, и, ну, и в Геленджик, ну, в виду, если по Черному морю. Он мне, конечно, дал слово, есть такое плохое. Вот, потому что даже такое было, когда я поехала в Севастополь и напросилась с ребятами. У меня даже с выезда из города не, не включалась пятая. Я молчала, думаю, я буду все равно ехать. Я думаю, «А сейчас они меня выгонят, скажут, езжай девочка домой, куда ты с нами в Севастополь собралась. И я еду и молчу. Они говорят, что ты плетешься? Я говорю, да вот-вот еду. И потом она заработала, и я уже поехала нормально. Он был очень тяжелый во всех смыслах. Я не успев его продать, в смысле не успев, в смысле он никому был mm -hmm. тяжело продаваемый. Не ну, BMW вообще, в принципе, сложно продать, если это не <laughs> Он серый. был 2003 года, но они выпускались там как раз там, два года. Он, конечно, тоже круизер, он симпатичный, такой пухлый, все, но он просто невменяемый. Мотоцикл, <laughs> вот я не знаю, кто, люди, кто его, конечно, любит, но в основном нет. И я не продавая его, купила там, влезла в долги, купила себе голду. Какую? 2009 года. 2009 года? Да. Сильно в долги, наверное, влезла, Банки, наверное, все опустошило Не, ну к тому, что я же рассчитывала вот-вот BMW продаться Вот-вот продастся, вот-вот продастся, Уже сумма была, он не продается, а сезон начинается Думаю, черт с тобой, стой вот И продавала его полтора года, я уже ездила на голде Короче, если вы хотите себе БМВ, Либо какой-нибудь не очень популярный мотоцикл Я э, часто советую делать это так Покупаете мотоцикл, сразу выставляете на Авито и катаетесь полгода. Ну, я тебе могу сказать, что имея сейчас новый Гусь Адвенчер 1250. У тебя сейчас еще Гусь? Да. Подождите, давайте дойдем до этого. До, до, до, до, до. Вот к тому, что BMW, это просто все-таки мотоцикл должен быть ну, новый. Ну, хотя бы там ближе к этому. Ругать мотоцикл очень тяжело, когда им там, по 20-30 лет. Ты купила себе Голду. 2009 года. Ты сразу у него села и Ну, как, вообще расскажи, как это происходило. Скала-искала, и мне все-таки клубники нашли и погрузили, и пришла транспортная компания. Я думаю, ну, попросила ребят, чтобы они его спустили. Я просто даже думаю, ну, как я его буду спускать. Мой монстрик я его называла, он был темно-синего цвета, он смотрелся при такой погоде черный, а когда солнце выходит, он такого темно-синего цвета. И мне его сняли, выкатили, вот так заднее, вот так передняя. Думаю, ага, ну, как бы вроде все понятно, кроме задней, надо привыкнуть. Я поехала, меня сопроводили, я доезжаю к себе до парковки, а это было там 8-9 вечера. И я понимаю, что я не хочу его загонять. Я после этого БМВ... Я просто считалась, просто я еду на велосипеде. И все, когда меня видели, говорят: как ты на голде! Я говорю, да после БМВ я просто еду на двухколесной велосипеде. Я разворачиваюсь от парковки и возвращаюсь. Еду на ЦГБ, там кто, еще тогда была там, тусовка, не было арены. Вспомнила всех друзей, далеко забытых на западном, которые я никогда никуда не езжу. Туда съездил. Когда и есть пол... повод да, И я полночи прокаталась. Я просто с него не вставала. Нет такой голды, которая не валялась. Но я могу сказать про принцип идущую, я поехала ä, в Краснодарский край одна, ну, как, как это бывает у меня часто, и заехала какую-то там проселочную дорогу и увидела в поле майки. Думаю, сейчас я сфотографируюсь. Остановилась на обочине, а обочина была уклон, ну, нигде подножка, а в другую сторону, в правую. Ну, я смотрю, он так стал ровненько, думаю, ладно, пошла, пофотографировалась и забыла, я на него так сходу заскакиваю. И он на другую Естественно, он начинает валиться, а когда держишь голду, ее какие-то секунды держишь, потом, понимаешь, думаешь, да И она упала, и там такая глухая была дорога, двухполоска. Я стояла, долго ждала машину, потом стою, он лежит, я стою, ловлю. Проезжает какой-то парень мимо, думаю, козел. Ну, мне казалось, не козел, он остановился, сдал задом, говорит, а что нужно? Я говорю, ну, давай. Он говорит, а как? Ну, я говорю, ну, вот так, и мы все ним вдвоем <соценно> подняли. Как-то он у меня возле гаража падал. Я ждала, обычно там какая-то тусня. Это вот этот падал или Нет, другой? Нет, этот у меня вот, не падал. <соценно> Тот падал везде. Вот. И я тоже ждала очень долго, ловила людей, ходила по окрестностям, чтобы его поднять. Ну, может, не в лесу кто-нибудь, да поднимет. <соценно> Ну, то есть с девятого года ты купила, ты на нем прокатилась. Куда ездила? Как далеко на нем ездила? Сколько ты проехала? Слушай, я не считаю, не могу тебе сказать. На я каждый год езжу в Севастополь, я каждый год езжу там в Геленджик, например. На Севера я не езжу. Категорически. Ну, то есть я не правильно люблю. понимаю, что ты вот просто садишься катаешься, и у тебя нет там в конце года, а сколько я нет, проехала? То есть ты Никогда. просто вот не заморачивайся нет. по этому. Ну, по, по городу я вообще, в принципе, не любитель ездить. У меня постоянно какие-то там со мной там, ну, у меня работа специфическая, я не могу просто на мотоцикле передвигаться. А вот я на машине, а так, на, на, в основном Директор. на фейс. Ну, практически. Не директор. Но почему директор? Если бы я была директора, как раз бы передвигались. Да. Из Стамбула через Грузию в Ростов и на Бресте, и мотоцикл себя проявил. Ну, это предыдущий. То есть ты ездила в Стамбул через Грузию? И да, и в Ростов через. Сколько людей с тобой ехало? А, сколько мотоциклов? Да, да. много один... у вас было. Нет, был один, потом еще там присоединились. Ну, к нам то по есть ты с тобой в команде шел один, или ты одна ехала? Мы ездили вдвоем. Вот и <как> мотоцикл себя вообще проявил отлично, никогда ничего никаких не было нареканий. Я не могу сказать, что в нем ломается, но ничего в нем не ломалось. В предыдущей модели у меня только один раз в Ейске а, сцепление начало там что-то барахлить. Я думала, вот она, она же 2009 года, это не больная тема. Это что, то ли 2005 года у них да, сцепление пятой передачи отъезжает. Вот, <coughs> оказалось просто вытекла жидкость, там что-то там случилось, то ли мне. Меня... На ну, гидравлика. Просто, да, да, давали. да, и все. И один раз у меня тросик, который открывает заслонку, ага. чтобы ноги греть, а двигатель, он у меня там, что-то с ним случилось, он у меня не откидывался. Ага. А, ну и пацан отъезжал у меня сабвуфер, который я стоял. То он просто выключался или что? не да, Ну, там прогорал что-то, там а. саббуфер там. Ну, ну. это, это по, по факту тюнинг, поэтому... Да, это тюнинг, как, там, кто как сделает ну, его, да, хотя там дорогая, согласен. стояла акустика достаточно. Ну, это самые большие были поломки, <laughs> это был саббуфер. Но получается, сколько ты вот, владела девятым годом? Девятым годом, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый. Три года. Да. Ну, то есть примерно ты немножко, сколько ты покупала и сколько ты на нем проехал, но в скидку. Людям нужны цифры. Блин, Ну, ну примерно там ну, год по 5 тысяч, в год по 20 ну, тысяч. Там. Ну, до 15. 15. Нет, mm -hmm. нет. Всего, всего наверное. Mm -hmm. Mm -hmm. Я ну, для я девушки это достойно. Купила этот мотоцикл 2021 год и еще голдуту не продала. И продала ее в этом же году. Получается, а -а -а. две было одновременно. То есть у тебя и гусь было... стоял. И гусь. Да. Три мотоцикла. Мажор же есть, вот <laughs> это вот. Откуда деньги? Бога, жить не запретишь. Да? Это, ну, как говорят, э, голда говно, э, там, для старперов, э, другое выражение, голду э, не покупай тех, кто не может себе позволить. Ну, наверное, да, я, как бы, я хочу себе голду, но не в этом кузове, в предыдущем кузове, я старовер, да. видимо, пока галочки Да, они ее, они ее залезали, что она для меня тоже впереди, как спорт смотрится, а я вообще не люблю такую технику и никогда mm. даже не сидела. Конечно, я хотела бегер изначально, но бегер я не получилась у меня, потому что там нет задней скорости на каком-то год только выпускается задняя скорость я не могла найти был и цену сложить которая мне попаду ну, нужна была чем хорош этот мотоцикл что он делается бэггером выбирается задний кофр и ставится заглушка ну что-то мне он так нравится этот задний увеличенный кофр 2021 года что больше, он, чем... да он красивее больше задняя крышка больше туда входит два шлема в 2020 туда а, не входит там чуть-чуть поменьше он сзади смотрится по-другому я даже не хочу снимать он получается а... Больше, чем на предыдущем? Нет, он больше, чем на 2020 года. 2020 -го года? Да. Ну, там, например, да, да. в 2009 году там, он там тоже, мама не горюй, там, в года. Ну, когда... да, да, нет, я имею в виду эту модель я 2020 -го беру. 2020 года? Да, я да, да, вот он увеличен, и я даже не хочу с ним... 2021 год? Да. Ох, какие мы тут... Я просто в них не шарю, потому что мне неинтересно была конкретная модель, я вот старовер, вот мне нужна вот та модель, которая 9-й, 10, до 12-й. я да, такая 9. же Вот мне вот нравится старая голда, я как бы большой, толстый, да, и мне нужно сесть, и чтобы меня за мотоциклом не было видно, не обдувало ветром Вот мне непонятно, но как бы когда подходишь поближе, вроде ничего, но я на ней не катался, но мы попробуем я тебе могу сказать, я такого же мнения, я когда он вышел, все что ждали, так ждали, когда же она обновится, а когда он вышел, думаю, ну вообще залезали, вот дальше некуда. Я вообще максималист, знаешь, мне побольше да потолще. И тот мотоцикл, когда даже они два стояли, тут еще не продался, но я на него смотрела, на, на старую голду с такой любовью, но я понимала, что это уже… уже да, и моральный, уже и внешний. да, он такой вот старый, классный, здоровый, он просто для меня он был корабль. И мне он вообще не нравился, я тебе могу сказать, просто надо было… я понимала, что нужно обновлять мотоцикл. Я не могу оттолкать такой мотоцикл ни в какую сторону, ни на какой поверхности. И в этой модели, думаю, что всем известно, здесь и электрический паркинг, и передняя, и задняя. Маленькие всякие движения, очень удобно, не нужно включать скорость, а ты все это делаешь двумя клавишами. Вот это назад, а вот это вперед, ты получается вот так зад-вперед, зад-вперед, и ты разворачиваешься на каком-нибудь маленьком участке, очень удобно. У тебя какие, получается, были мотоциклы? У тебя был а, Шадовка 400? Б, да, BMW R1200 CL. Да. Гусь, э, Голда. Гусь у -то тебя сейчас тоже да. есть, да? Какой? 2020 года, Гусь адвенчер 1250. Охренеть, охренеть, охренеть, с кем мы общаемся, посмотрите. Ну, я могу сказать, там, я чуть-чуть не доставала ногами. Mm. Я не хотела его брать, но мне сказали, что есть заниженное сиденье, и когда его ставишь, я достаю ногами так же, как на голде Ты на нем где ездишь? Слушай, ну я езжу на нем в горы. Почему не Африка, например? Страшненько. Внешка? А что у гуся вот это вот глаза, это тоже это лучше, что ли? Ну, просто вот эти глаза, вот эти вот какие-то... Ну, не знаю, Африка Ну, то есть, чисто вкусовщина, да? Не по каким-то спекам, просто вот понравился еще и все. Ну, красиво, да. Вообще, я раньше считала, что все адвенчеры – это уроды, но потом мне стали нравиться. Нет, ну, я еще поездила там полсезона на простом гусени на адвенчере 1200. Он там был временно, скажем, под моей попой так. И я на нем съездила в Гуамку, это за Краснодаром, в горы. И потом поняла, что нужен больше, больше, лучше, выше. Mm -hmm. Быстрее, выше, семей, да? да. да. Ну как, гусь туда едет, куда не может проехать голда, понятно. Ну да. Хотя новый Goldwing, потрясающая просто подвеска, и ты едешь, ничего тебя не отдает ни, ни в попу, ни в руки, никуда. Оно как-то там внизу болтается все, без меня. Отрабатывает. Да? Да. надеюсь, никогда не понадобится. Он тоже здесь есть, тут навигация, здесь не расифицировано все, но здесь, кажется, польский у меня свет или какой-то такой, и тут пишется, ну, более или менее понятно. Звук громче, чем на предыдущей Gold, меня он чуть-чуть в этом расстроил, потому что я люблю очень тихие мотоциклы, для меня вот это тыр-тыр-тыр, это вообще не моя тема. Ну мотора громче, чем на предыдущей голде. Когда было их двое, нужно было поставить и послушать, но как-то. Я думал, ты между прочим акустику. Не, не, не, не, это зачем акустика? Акустика это допы. все. Про какие-то заболевания говорить рано, да? Я Про так эти? Понимаю. Сейчас еще пока не выявилось. Модель более-менее новая. Ну, но я вот еще... на ней приехала в августе, я была. в в поляне в красном uh -huh. все было хорошо uh -huh. А и могу сказать про прав... я не просто ненавижу серпантин я ненавижу не пешком не на машине не тем более на мотоцикле кто-то кайфует и я знаю что такое серпантин я ездила на бмв на старом я ездила на голде на предыдущий и здесь я еду и думаю чего не напрягаю серапантина? Я потом я на автомате еду ну то есть ты хотела голду именно из автомата не, как? Ну, тот же у меня механика. Ну, ну. ну новая, обновилась. А, ну, обновила ее. А зачем мне брать механика? Технологии идут вперед. Сначала я не понимала, как может быть мотоцикл на автомате. Но я же его брала на тест-драйв в 2018 году, когда ездила на предыдущей и Я кайфанула на нем. Вот. На механике? На, на, автомат, на автомате. Автомат. Я ну, кайфанула. Первый, который вышел на автомате. Да, да, вот только он вышел в 2018 году, я его взяла на тест-драйв. И я поняла, что это все... Ну это вот Старые, старые все галдвингеры, это я просто немножко знаком с Голдвингерами. у меня вот даже вот, 10 лет там, да, все дела вот эти вот. А, скажем так, я не первый день с ними знаком, часто возмущались, когда уже будет голда на автомате. В 2018 году, когда они выпустили ее, этот лагерь, который за ну, интересы проявлял к автомату, разделился на два. Какого хрена, что с дизайном? А другие нахрена он нужен с автоматом. На предыдущей голде мне было, знаешь, неудобно, что вот там спинка, она еще регулировалась. А, на любом положении я не доставала. Она меня просто вот так била по спине. Спинка, багажник, сумки в кофры, коврики. Это все идет в допы, но без допов она не продавалась. Ну, то я вот так еду, ну, а. как бы я. Она а даже ехать, ну, как бы, чтобы она работала. Вот так, ну вот. А Рученьки-то короткие. В нем есть что добавить или убавить, что да, тебе нравится, есть. что нет? Есть, в нем зачем-то убавили. Я понимаю, что они хотели, видно, минимизировать э, там, вес и все остальное, размеры. Я не езжу на заднем сидении, но они и это залезали, и оно, ну, оно классное все, оно современное. Да. Но там было, вот садишься в него, оно было выше, садишься как в кресло. Я, например, на заднем сидении несколько раз спала. Ты имеешь на предыдущем? Да, на, вот. да на всех предыдущих, uh -huh. там Ну не будем брать 90-х, uh -huh. хотя на ней тоже ездила. Заднее сиденье я уже говорила, что не настолько удобно, как на предыдущей Голде Но и ножки-то они подрезали, красивенькие, но куценькие. Но мне это все равно, я никого не вожу, не езжу, но сам факт, обидно. Это допы я ставила, здесь я тоже все поменяла усилитель, я только не поставила сабвуфер. Они убрали печку в ноги, понимаешь? А. Вот эту заслонку, которая открывалась. Я такая думаю, где печка? Ну, печку убрали. Ну, есть, это... получается, сейчас подогрева ног уже нет, нет. ног нет. Но есть ручной тормоз, который, мне кажется, уже у меня не работает, потому что у кого есть эти мотоциклы, они все его ставят, и все забывают снять. И все едут думать, что он тормозит. Ну, короче, все его стирают в первый месяц, я тебе могу сказать, этот ручной тормоз. Но я сейчас поставила, не знаю. Ну, на приборку ж никто не смотрит, кому это надо. Да. Все, смотри только вперед. Да, да. Все, я, я ехала и по горам, я ехала на этом ручном тормозе по серпантину, и по городу. Я не могу сказать, как мужчина там всякие характеристики, могу сказать про свои ощущения про тормоза они просто офигенные какой бы ты ни нажал тормоз оно все работает и распределяет там все как надо ну конечно я по старинке пользуюсь как как нужно где передним где задним где двумя не включается лишний раз как называется? бс да какая бы комбинированная система плюс да да и поэтому вот он не не дает это там каких-то там местах где это не настолько важно только нужно. Ну так, конечно, все меня устраивает абсолютно. Но ну, мне первое время было казалось, что сиденье маленькое, мне что-то тут жмет, что ходя мне жмет, я не знаю. Первые два месяца говорила, а вот на старой голде, а вот на старой ну, да, голде, а вот на старой голде, то обзор такой его сделали уже все, кому не лень этого мотоцикла. А я свои ощущения могу сказать. А так... мы не обзор снимаем, мы всегда снимаем да. мнение да. конкретного Но... человека, который катается на да, разных мотоциклах. Мнение, на этом мотоцикле реально задувает больше. И почему Почему-то мне постоянно дует правую руку. Я не знаю, вроде он одинаковый весь, но мне дуют правую руку. А на том мотоцикле мне не дуло нигде, никогда, никуда. А здесь, ну конечно, это стекло очень удобно, ты едешь прямо на ходу. Если сравнить с BMW, который тоже не самый дешевый мотоцикл, на таком мотоцикле за каким-то фигом они сделали вот это нужно. Ну, оно там... На BMW? Тут, да, на БМВ там Крутить, mm -hmm. вот это руками поднимать. Но ну, я имею в виду, это не сделаешь на ходу. Не, я не еду. Ну, я да, еду да, по да. серпантину. Если, ну, понятно, не по серпантину. Там где-то по трассе. Мне начало задувать. Да. Я его открыла. Я его закрыла. Мне, ну, мне... Ну, если я не ошибаюсь, это первая фишка пошла на фыжире, На одном из самых первых. Может быть, я ошибаюсь. Меня в комментариях поправят. Ну, на нем есть, да. Ну, да. Вот я считаю, что на Голде, когда вот... Все говорят, а что там нет электроподъемника, вот типа на Фыжере есть, уже там 10 лет, она на Галде все не делают. Я не знаю, для чего вот поднимать, опускать именно на голде на предыдущей модели. Там просто заслонки, ты понимаешь, ты так едешь оно по городу. Вот такое, да, ты по городу едешь, ты его просто опустил, катаешься по городу. Тебе надо, ты форточку открыл, все тебе поддувало. Тебе надо, например, там едешь ты по трассе, знаешь, что ты будешь ехать 160, защелки раз, стекло поднял, защелкнул, все, поехал. Здесь в данном случае, да, оно маленькое, поэтому как бы нужно, чтобы оно управлялось. Но. Насчет потоков ветра, тут, кстати, даже вот нет завихрения этого вот подъема. Это же оригинальное, да? да? Да, это оригинальное. Да. Я тебе могу сказать, что на старой голде я ничего не, об, не поднимала, не опускала. Мне вообще это было не нужно. Я ездила и по городу так, ну, видно, какое-то у меня одно было положение. Я даже его ни разу, не туда за несколько лет никуда его не девала. Оно мне вообще не дуло. Я О чем и говорю, да? Не дуло. А здесь, ну, как бы я А под, есть такая поддумать. фишка, что на старой голде идешь, 60 и более, дождь не заливают вообще. Там где-то сзади да. А здесь? И здесь меня не заливала. Ну, то есть ты едешь по Ну, я дождю? не могу тебе сказать, на какой скорости там не заливала, на какой скорости тут. И я попадала, ну, не, не в сильные дожди, но такой, если не, не проливной дождь, а такой средненький, я ехала сухая. Mm -hmm. Ну, тоже 60. Здесь тоже, да, там да. все это дело обтекаем. Ну, как-то да, да. Просто, насколько я знаю, сухая. на предыдущей голде там в ливень ребята попадали, и у них намокало где-то вот задний кофр чуть -чуть. Ну, я в Турции намокала в ливень, но я ехала... В... А, нет, это было в Москве. Ну, короче, намокала я в нем, но я не могу сказать, какая была скорость, я была в дожде. На предыдущий. Да. Угу. да. Ну, там, конечно, лучше. Старт-стоп. Это ужасная вещь вообще. Думала, что он ну, просто заглох. А он просто заглох на своем старт-стопе. Если бы я крутанула, не дай бог, ручку бы газа, он бы у меня бы летел бы без меня, а я бы стояла рядом. У меня был такой случай с мопедом на Сицилии, когда он у меня в забор улетел. Потому что старт-стоп сработал, я думала, что он заглушен, я его хотела перекатить, и он вот так уехал. Это ужасная вещь. Ты что-то телефон вставил, хотела показать. Да нет, он меня в попу давил. <свист> Я это не буду врезать. <свист> ну вот, в принципе, вот такая вот история про данный мотоцикл. Кому он понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Там, не знаю, комментируйте, скажите, какая чаечка красивая девочка, стройненькая, вообще прям красоточка. А С вами потолстевший Патрик. Елена Чайка. Всем пока.